О человеке, вот, что он поет Лазаре, который жалуется на судьбу, представляет себя несчастным с целью попросить у кого-то материальных благ. Чаще всего вот это выражение носит оттенок негативного характера. Дело в том, что в дореволюционной России, а именно тогда и возникло это выражение, нищие, собираясь возле церквей или на базарах, подходили к богатым людям и просили милостыни. И те, кто им не подавал, должны были выслушать от них песню о Лазаре, в основе которой лежит евангельская притча, которую однажды рассказал Господь Иисус Христос. Этим самым бедные люди напоминали богатым о судьбе богача из этой притчи, о том, какая постигла его загробная участь, потому что он не думал о бедных. Итак, что же это за евангельская притча, которую постоянно напоминали сильным мира всего нищие в дореволюционной России? Эту притчу рассказал Господь Иисус Христос фарисеи. Мы знаем, что фарисеи, начальники иудейские, очень любили деньги и считали, то, что Господь к ним особо милостив, раз дает богатство. В третий год общественного своего служения Спаситель рассказал им притчу о неверном правителе, где говорил о том, как правильно использовать материальные блага. Но в ответ, как мы помним, фарисеи лишь посмеялись. Им казалось глупым делиться своим добром, своим богатством с бедными. Тогда, сразу после этой притчи, Господь рассказывает другую, в которой показывает фарисеям, к чему может привести трата материальных благ только на себя и немилосердие к ближним, нуждающимся в материальной помощи. Вот эта притча. Некоторый человек был богат, одевался в парфиру и висан, и каждый день першествовал блистательно. Что значит парфира и висан? Парфира и висан это дорогие ткани. Из парфиры, то есть ткани красного цвета, обычно очень богатые люди, приближенные царю, шили себе верхнюю одежду. Ткань была красного цвета, и краска для нее добывалась из морских раковин и стоила очень дорого. Висан это кончайшая хлопковая одежда, тоже очень дорогая. Такую одежду действительно могли себе позволить очень богатые люди, приближенные к царю. Итак, человек этот действительно был богат и каждый день першествовал блистательно. То есть все, все свое время проводил в пирах, в веселье, наслаждаясь угощениями. Он не был жесток, не притеснял ближних. Просто не думал о них. И таким образом потихоньку стал рабом своих страстей. В частности, страстью чревоугодия. И был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали струпья его. Здесь нужно не путать Лазарь. Ей был еще и друг у Спасителя Иисуса Христа именем Лазарь. Так вот, это два разных Лазаря. Герой этой притчи зовут Лазарь, потому что Лазарь – это сокращенное слово слова помощь Божия. Давая герою этой притчи такое имя, Господь подчеркивал, что этот бедный человек действительно находился... В таком состоянии, что мог уповать только на милость Божию. Он лежал у ворот дома и питался крошками со стола богача. Что это значит? В восточных городах отходы со столов слуги выбрасывали прямо на улицу, и псы подбирали остатки пищи. Поэтому вот Лазарь вместе с псами и питался этими остатками от стола. И был тяжко болен. Так что псы, приходили, изяли с трупи его, из жалости. Так протекали дни этих двух людей. То есть богач, который мог бы ему помочь просто куском хлеба, простой одежды, о нем просто не думал. А Лазарь смиренно принимал ту участь, которая ему отведена, надеясь на помощь Божию. И вот прошла их жизнь. Умер нищий и отнесен был ангелами на Лона Авраамова. Итак, что же такое Лона Авраамова? Лона Авраамова – это такое особое место в аду, где содержались праведники. Я не оговорилась именно в аду, потому что еще не принял наш Спаситель крестную смерть за наши грехи. И Царствие Небесное – оно до крестной смерти Спасителя было закрыто как и для праведно живущих, так и для грешников. Потому что своими силами человек, как бы он не жил праведно, не может достичь Царствия Небесного. Так вот, в аду было особое место, где находился Авраам, пророки ветхозаветные, которые ожидали пришествия Спасителя. Именно сюда, после своих страданий, пришел и Иоанн Креститель, сообщая о том, что Спаситель уже на земле проповедует Царствие Небесное и скоро примет крестные страдания, умрет, воскреснет, и для всех праведников откроется тогда Царствие Божие. В этом месте страданий не было. Так вот и Лазарь, который в жизни... Смиренно принял свою участь, то есть терпеливо, надеясь на милость Божию, терпел скорби, ужасную болезнь, бедность. Был отнесен ангелами именно в то самое место, где не было страданий, к праведным. Умер и богач, и похоронили его. Вероятно, похоронили его с почестями, устроив ему пышные поминки. Но он попадает в ад в то место, где как раз есть муки. И Ваде, будучи в муках, он поднял глаза на... и увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И запив сказал, «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени всем». Итак, что же произошло? Лишившись того, к чему всю жизнь богач привык, то есть плотских наслаждений, богатства, он стал испытывать душевные муки, потому что всю жизнь думал только о наслаждениях земных. А там в загробной жизни этих наслаждений нет. Там есть только духовные благо. А духовные блага им презирались. Поэтому богач стал душевно страдать, испытывать мучения очень сильные. И вот он стал просить Авраама, да, которого увидал в, в том месте, где были праведники, и стал требовать его заступления, умолять его, вернее, даже не требовать, умолять заступиться, чтобы Лазарь омочил перст в воде и прохладил язык мой ибо я мучаюсь в пламени всем». То есть ситуация изменилась. Теперь он страдал, а Лазарь наслаждался в хорошем смысле. да, И таким образом богач требовал милости уже от Лазаря. И то ему было уже стыдно обратиться к самому Лазарю, потому что в земной жизни он его презирал. Но Авраам сказал, «Чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей,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 оказывает ему в помощи не потому, чтобы не хотелось ему оказать помощь богачу, а лишь подчеркивая, что как в земной жизни существует нравственная пропасть между тем, кто думает только о материальных благах и тем, кто страдает, так и в загробной жизни существует эта духовная пропасть. И как бы богачи не хотел принять теперь какие-то духовные блага, но здесь в загробной жизни, если он в земной жизни не научился, да, не думает о духовных благах, что здесь уже невозможно ни покаяние, ни добрые дела. То есть он и не может принять какую-то помощь. Здесь вот идет речь о огромной духовной пропасти, которая существует между праведными и грешными. Не надо думать, что «Грешники из ада могут общаться с праведниками из Царствия Небесного». Святые отцы говорят, что в аду грешники будут находиться в полном одиночестве и слышать только стоны окружающих грешников. И мы не должны забывать, что это всего лишь притча. И позволив в этой притче своим героям общаться – Господь Иисус Христос лишь подчеркивает такую мысль, что если в земной жизни ты тяготел только к материальным благам, то как бы ты ни захотел получить духовных благ сразу за гробом, то ничего не получится. Приобретать терпение, смирение, надежду и веру в Бога нужно здесь, на земле. То есть этой притчей он иллюстрирует вот эту вот духовную истину о которой мы должны тоже помнить, потому что касается эта притча не только фарисеев, но и нас с вами, дорогие братья и сестры. Мы все владеем материальными благами в большей или меньшей степени. Кто-то богат, кто-то, может быть, победнее, но имущество у нас есть, у каждого из нас. И поэтому со страниц Евангелия Господь обращается к каждому из нас. Мы должны оглянуться вокруг кто нуждается в нашей помощи. Оглянуться на ближних, которым нужно помочь, в том числе и материально. Конечно, надо все это делать с рассуждением. Мы не должны становиться жертвами мошенников, которые действительно хотят, чтобы мы отдали им свои деньги просто так. Но вокруг действительно очень много людей, которые нуждаются в нашей помощи. Это наши родственники, это... Жители Донбасса, это военнослужащие, которые сейчас защищают нашу родину. И поэтому, в общем-то, есть возможность грамотно и разумно помочь каждый, кто чем может, ближнему. И таким образом снискать себе в будущем какие-то блага. Но причина на этом не заканчивается. По своей сути, вот этот богач не был злым человеком. Он просто беспечно прожил свою жизнь. И там в аду понял весь ужас и бессмысленность ситуации, в которую он попал. Тогда сказал он, «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, его в смысле Лазаря, ибо у меня пять братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему,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 Конечно, Господь хочет, чтобы к вере в Него да, мы приходили добровольно, а не, вслед, не под воздействием каких-то чудес. Фарисеи, для которых рассказывалась эта притча, были свидетелями самых настоящих чудес Спасителя. Очень много исцелений, которые Господь Иисус Христос творил в земной жизни, проходило у них на глазах. Но как себя вели фарисеи? Они же не уверовали, не уверовали в Него, как в Мессию, хотя все было очевидно. А наоборот, старались найти этим чудесам объяснение и доходили до мысли, что Иисус Христос совершает свои чудеса не божественные, а дьявольской силы. То есть доходили до совершенного в своем духовном ослеплении и зависти. То есть очевидным чудесам они не верили. Поэтому вот здесь как раз и идет и об этом. Но это касается и нас с вами. Сейчас Господь в церкви каждый день на божественной литургии являет чудо. Да? Это чудо превращения хлеба и вино в истинное тело, в истинную кровь Христову, которую мы с вами, братья и сестры, причащаемся. Но давайте задумаемся, А для нас действительно это чудо? К сожалению... Для многих из нас это не тело и кровь Христова, а по-прежнему остается хлебушком и вином. И мы причащаемся, не вникая в смысл того, что происходит. Да и много чудес вокруг. Стоит только открыть душевные очи веры. И по вере Господь действительно чудеса такие являет. Но Он их являет людям верующим, потому что хочет сначала от нас веры свободный, искренний, а потом уже и дает нам то духовное зрение, позволяющее видеть чудеса, в то же время и явление мертвых. Известно очень много случаев, когда истинным верующим людям давалась такая возможность общаться с умершими, и это достоверная истина. Вот об одном таком случае, очень ярком, которое произошло в начале XX века, мне бы хотелось вам рассказать одной женщине Тамаре, к сожалению, в источниках не сказано, из какого она города, которая являлась певчей в церковном хоре храма святого мученика Феодора Тирана, стал являться во сне молодой человек, прощая ее найти священника Николая и совершить по нему отпевание. Сначала благочестивая певчая подумала, что это искушение, и не обратила на сон внимания. Но сон стал повторяться, и молодой человек представился ей однажды, сказав, что зовут его Сергей Есенин. Умер он без покаяния и был убит, и что он не бес и не дух. И Господь действительно просил ее, послал его попросить ее о помощи, потому что для его души очень важно было отпевание и предание земли, к земле. И что он вовсе не самоубийца, как его объявили, а был невинно убит. И тогда Тамара решила послушаться своего сна и не без некоторого трепета действительно нашла священника по имени Николай, который с радостью согласился отпеть русского поэта. А поезды дал Тамаре Земли, и опять же при помощи знакомых чудесным образом она смогла найти могилу Сергея Есенина в Москве. И потом ей снова было видение, где Сергей Есенин с радостью благодарил ее за то, что она помогла ему в таком важном духовном деле. Тогда благочестивая певчая спросила, а почему именно ко мне ты явился? Потому что за собой девушка не видела никаких особых заслуг. Она искренне считала, что вокруг много других, более достойных ее верующих людей. И тогда Сергей Есекин сказал ей, а ты единственная в своем городе, которая не берешь за церковное пение денег. А немного погодя, Тома узнала, что Сергей Есенин, несмотря на довольно-таки, может быть, вольную жизнь, был очень милоседным человеком. Церковный сторож, который охранял кладбище, где покоился Сергей Есенин, рассказал однажды, что был очевидцем, как поэт отдал свою богатую заграничную шубу бедному нищему в лютый мороз сказав, что сейчас она ему нужна а он может позволить себе купить другую. А священник Николай вспомнил случай, когда он, еще будущий семинаристом, оказался в одной очень неприятной ситуации. Вместе с друзьями они зашли пообедать в ресторан, но не посмотрели на цены. И когда пришло время расплачиваться, у них, у семинаристов, не оказалось денег. Ситуация была неудобная. Ведь они были семинаристы, будущие священники, а тут нечем за еду заплатить. В каком же они будут свете перед остальными людьми? А в это время вошел Сергей Есенин и, увидев, что юноши попали в трудную ситуацию, не пожалел для них 10 рублей. Вот так за свое милосердие, за добрые дела Господь помог нашему поэту обрести душевный покой на небесах, а... Благочестивую прихожанку храма, церковную певчую Тамару, укрепил в вере. Еще раз, братья и сестры, вернемся к выражению петь Лазаря. Что на самом деле здесь имеется в виду? Через эту песню, через притчу Господь Иисус Христос обращается к каждому из нас, чтобы мы делились с ближними тем, что у нас есть. Это не обязательно может быть что-то материальное, да, деньги, например. Это может быть доброе слово, слова поддержки, утешение. Ведь если вспомним мы с вами притчу о талантах, то Господь дал нам разные таланты, душевные качества, какие-то умения. И вот в этой самой притче Господь призывает через бедного, через Лазаря нас с вами делиться с ближними тем, что у нас есть. И таким образом раскрывает наше душевное богатство, подготавливая нашу душу к Царствию Небесному. Ведь помогая ближнему, мы этим самым помогаем себе, то есть приобретаем друзей богатством неправедным, как вот в другом месте Евангелия, где мы разбирали плечи о неверном говорится. Так что давайте, братья и сестры, будем... Быть милосердными и внимательными к ближнему, помогать друг другу, кто чем может. И тогда в жизни и в этой жизни будет у нас все замечательно. Мы будем видеть чудо Божие. Ну и подшествие в Царстве Небесное тоже получим огромное духовное утешение. Храни вас, Господь!